Пойдем, Ора вам! Не спишь, я все вижу, ты спишь. Спал, спишь и будешь спать. И Вик спать. Никак... Короче. Дар... Сегодня мы уезжаем с лагеря. Да. И? Иди сюда. Смотри. Смотри, двери. Смотри. У тебя шаблони, Нет. А. Я забрал Пожалуйста. все павлини, так можно. Пожалуйста. А. Потом. Так, соби... надо сказать ребятам. Ребятам. Что? Стараемся а, что вы здесь идете. Мы уезжаем а? с лагеря. Ура! Ты можешь вожатый? Ура! Раз... Раз... Заразу, и... себя... Это вожатый еще один Кто вожатых в лагере? Четыре нету вожатых. Нету. Мы с тобой вдвоем, Хлоя и он. Так, собираем вещи и встречаемся у, для, у этой остановки. Хорошо. здравствуйте. А, вот, вот, вот Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Так, Ой, как вам наверное? Так, слушать меня сюда. Знает, и сегодня меня вы сегодня сваливаете с этого убожественного лагеря в свой родной город. Его там Спасибо. я дала бабок, чтобы его отремонтировали и переселили с вас, и скоро построят новый район благодаря моим финансам. Ура. У вас у вас будет. Это у вас будет новый новый район, где вас переселят с ваших божественных домов. Божественных? <У -у -у> <у нас> дома... Да. Все, ладно, хочу... идите там собирать свои манатки, и... а я пошла. Немает. Я все равно, по... равно на поезде поеду, я все равно на лимузине да. поеду. До свидания, надеюсь, что... Ой. Я, я думаю, придет. Я я думаю что жат. так нет. Хорошо, вожатый. Вас... Слющимся. О, какая бутылочка. Круто. Душу, это душу это... получи для, для души взамен. Я что, что воскресили Феликс, а. Прикольно. Во. Вообще знаешь, кто такой Феликс? Ладно, пойдемте, все равно это скучно. Мне как раз нужно забрать некоторые ювелирные украшения. Вау, ты такой богатый Адриан спал, mm -hmm. я путешествую. Ты что? всегда ты, ты такой. Да, Ой, я пойду беру ювелирку в Каданку, на этом деньги. Ой, что ж, я включу себя, Одри. Все, все, Олег, зачестим. Все, лука, луко, и ты ждите тут, я сейчас заберу свои ювелирную. Да, хорошо. До свидания. До свидания. Так, а это кто? Какая смешная штучка. Большие Ой, ягодки мои. Это мне надо было просто собрать. Ой, что с ним? Что с вожатым случилось? Нормально. Вожатому чуть-чуть плохо было. очень да, неплохо стало. Прилег. Никто не заходил на мою комнату. Идти или не идти. Никто не сходил на комна... мою, мою комнату и Нет, свою. я в жизни не знаю. Я в тупом. А в это ладно, показалось, наверное. Нет, попробую. Зачем нам в вашу комнату <связать> Может, Либо для... это чуть -чуть... Ой, О, Привет, я привет. <связь> я хороший человек. <связь> который взял <связь> вот черный, этот шал. Ты черный, не черный знает взял... ч... <связь> Не знает чей. Но мне надо бежать. <связь> Пока. Отдай Убейте, прибейте, но все равно заберите ювелирку. Я... Ой. Мы убьем украшение. Вон. Там, вон, Такая же, как кодри, только кодры. Папа! я. Папа а падай. Детки. Я не паду А вот вы.. Ты упадешь Вы жизнь. все упали, а я еще жив. Нет, а я не упал. Я mm -hmm. падал мне. Mm -hmm. Ну тут uh -huh. у... а больше Ты вы не где? залезете сюда. А я сделаю Я специально сломаю это. Я паркую. А мы а вы... да? беги на луках быстрее. Не нет, нет. Ну-ка сильный. Всякие луко и сильные самые. Нет, Уход. ай. Да, мы столкнули его. Нет, нет, нет. Ой, попался, ты никуда не уйдёшь. Ау, Саша, кушать хочу от жизни. Не от, Пока, неудачники. Я сам ты неудачник. Немножко, немножко. Ребята, ловите его, я за дрянам. Беги быстрее. Где он? мы вот его потеряли. Чё, как вы сюда залезете? Поверь, у меня Всё. Это ваше поражение. пока. Никчемный. Сам ты. Какое поражение. Сам ты поражение. Где этот, э, который у нас на. <гас> Вон он! Никчемы. <гас> Никчемныш. Уходи, а никчем. Нет, ну, я нет, нет, нет. Я нашел никчемныша. Я хочу никчемныйш, <гас> А я не хочу. Понимаешь, это дар жизни. Можно есть, а можно и не есть. А, зато да. а я уже ухожу. Недалеко, понимаешь? Недалеко. Давай. Сразимся. Я тебя тоже Пока. столкну. Я застрял здесь навечно. Нет. Нет. Да. Я теперь буду жить с глобами. Я, я вроде слышал, что Феликс и интуиционность пропадают. А Попробуй выйти. Помогите. Ой, ты тоже ко а, мне... А, я не могу пропасть. Стой, стой, я тебе дам. Только дай покушать. Дай покушать. Сри, покушать, покушать, не, покушать, не, покушать. Не, не. покушать. Покушать, покушать хочу. Я ему по башке даю. Моя жизнь это бассейн. Но тоже Он упал! И я тоже упал! Вот это ирония. Такая, такая цвета. Такого не сдаётся. Пока. Куда он исчез? Где он? На кладбище. Кладбище! Духи прошлых. Ты куда пошел? Ну, здравствуй. Он фиг... давайте, Здравствуй, звоним. мой хороший. А где он? Вот он. Мы... Мы... Мы... Мы... Куда, куда mm. он ушел? Какого фига? Да не лука. Я не... я не лука, а я лука. Разница на миллион. Он упал за ним. Давайте. Давайте. Стой, лу, стой, давайте сразимся в дуэли. ]bage. Если я давай, выиграю... Давай. Стойте! Я залезу. А... Эль, уйди. Тебе я не, сказать, не, надо, не уходить, надо уходить, надо уходить, а я стой, не могу стой. пропасть, пока не меня. Стой! Я Луко! Луко, пошел стой. вон отсюда. Ты так уже одри. А это уже заявка. Куда все герои пропали? Не знаю. Бывает. Нельзя в сундуках рыться. у меня есть монета, одна рублевая монета. Она сильнее твои палочки. Нельзя прыгать туда. А, Все, уходи. Что вы меня достали? Ты Я сейчас использую силы всех талисманов, которые добрал у этого никчемного как Олега. Ну, как ты можешь оскорблять Олега? Ты не офигел. Как А кто Никча... могу? Представь. Я думала, а, а, я я, я пропаду ну... Нет, нельзя. Так нельзя. <существует> <существует> <может>? Олег, <существует> если он используется талисман разом, он может умереть. Так что да. мне кажется, отдать ему эту возможность. Ой, я забыл. Надо я умерен. Okay. И поменялся. где он? Где этот никчемный? <существует> Мои хорошие. Ля-ля-ля. Пошли вон отсюда. Ты сейчас злой такой, понимаешь? <связывающие> Наклопнулась! О, ничего не получилось. Пошло тоже вон. Никчем. Иди сюда! Нет. Ник, стой! Никчем ещё. где этот Никчем? А он. Я ничего не вижу за это... ночи, он убегает. А, а я вижу это... все, потому что потому. -то... потому, -то потому Олег, боже мой, Давай, бей заб... его. его, Олег. Я хочу, догоняйте. Я тоже жаль, Нет. я Нет. не хочу больше. Давайте его обходим. Ой, зачем я это злобно? Ну, тупик, практически тупик. Ну давай, попался. Берем его, все силы. Не тупик. Это... Я... Стой! Тебе не убежать от своего лукава! Куда он мы? должен попасть, но он не может пропадать. Может у него силы? Потому что не могу, потому что... Потому что, надо... что мы тут, мы такие заразные, как нога твоя. Нет, Где я... Пока. Где он? Нет! Привет. Люди, у меня на да. сильно да. И, типа, Я его вот держу быстрее. Давай, Да, да. все, да. да, пока. Так Нет. иди. Не, не, не, не, не, не. Нет. Нет. Нет, иди. Да, я вас... Вы меня ага. достали, никчемные. Ты сам никчемный. Ой, Пора сваливать, это... недоумки. Это ты <свист> а, знаешь, о тебе никуда, никуда не а, палочка. Пока. Нет. <свист> Нет. <свист> Ах ты козел. Там, там, ага. Где <свист> этот? Нет. Само <свист> <вот свист> такое. Крутила. Я могу шагать, как как вы, да меня... как вы мне дорогие. Но... Я... нам тоже нет. Если... А вы мне... Да. Нет. Вы мне паркурист. Пока, нет. Лука. Надеюсь, мы скоро встретимся. Надеюсь, ты скоро помнешь. Где да, ты, Лука? Где ты, Ник? Чего? Где ты? Где? Где это? Никчем. Мы потеряли. Что нам делать? Оно уело какую-то шкатулочку. Нет, это там просто украшения ювелирной ценности. там талисманов нет. Все. Неудачники. А, а, а. Бора пропасть. Он сейчас может быть какое-то времени. Где его? Где эта богатая чертимащет? Все, разрешаемся в лагерь, быстро! Мне нужно найти Тедри. Да я ходил, что надо? Чего надо? Чего надо? У Филипса есть самая шкатулка, полная шкатулка, Включай камень валюты. Тебе предложил пришестенько ввинить. Тебе продолжать? Что у него еще есть? А, ну еще пока я спал, пока не спал я, я уходил по измерениям, нашел все недостающие талисманы. Ну, надеюсь, что это все. И сейчас у Феликса есть вся шкатулка. И он ее украл. Прикольно. Прикольно. Прикольно. Тебе повезло, что он не знает, что. Ладно, давай это будем спать. Ой, спать, тут? боже. Спать тут. О, ждать? Спать именно тут прикольно. приехали в наш... Смотрите, как мы Не ломай там. Люди, мешать мне время. Поэтому советую смотреть. нужно бежать, бежать домой и уезжать это в Белоруссию. До! Ура! Это наш дом. Сейчас. А он изменился что-то. Это тут мои и банк, и магазин изменился. Мои ягодки мы хорошенькие. Все. Тут ягодки, самые лучшие Ну, Одре постаралась, но мне не нравятся ну, да. ваши вроде... ваши балконы и ваши вот это вот все. Я скажу, вот еще а да, раз. Ну, я вообще живу как в подземелье каком-то. Но ну, у тебя хотя бы нормальный. На... Я, ну, на... я пошел, поехал в Нью-Йорк. Мне нужно срочно звонить одной молодой женщине, сказать ей всю ситуацию, то, что ее ювелирный магазин ограбили. Вот. Так что до свидания. Давай. До свидания. Дорожки. Спасибо. Нино. Привет, Мино. Hello, hello. Садись, О, это у тебя Главное самое этом ягодки. Наконец-то все кто? Но ну, а перед тем, как мы продолжим, поставьте лайк и подписывайтесь на канал, потому что мой канал смотрит от эм, 73% без подписки. Подписывайтесь на канал, качаем мод, заходи в описание, там есть эм, телеграм, заходи в телеграм. И все, мы продолжаем. Так, так, тяк, тяк, тяк. Кто это? Что это было? А ты здравствуйте, а вы кто? ладно Я вернулся. Да, Клевер, привет, давно не виделись. Какой-то человек. Виделись. Две пауки. А ну, зрите. А, Я забыл, как говорится. А, точно. Калки-полин э, трикс. А, да. Калки Полин 3, у тебя у нас слияние. Чего? Ну, молодец. Что, Давай. Тебе? Помнишь, как в прошлый раз тебя уничтожили? Ну? ну, я не буду сотворить те же самые ошибки, которые... Да? Я учусь на своих ошибках. Так, надо задать, чтобы как я там... Какого-то там... Какого-то там... Я сплю. Это, это сверху. Да, мне одно украшение. Она очень красивая. Oh, no. Ой, блин! О, случилось чудо. Ютан. Да. Да. Ой, Клевер, мы а побошли, моя помощка. Привет. Что, у Привет. Не убивай. А я нормально. Не да, отталкивай. Клевер. Все, а ты кто даже это? не хочешь спросить, кто я такой? Ладно. Мне пока не интересно, потом познакомимся, кто может, это? вдвоем. Клевер, что? Так, Анюта, смотри. давай. Вы же, же, же талисманчики, да, что же, Нет, не Дашка. Ну, нет, хотя О, бы дай талисманчику, пожалуйста. Привет. Как тебя зовут? Ой, не дашь, да, понимаю? Ты а, единственный, кто спросил, я Винтер Куфен. Я вообще-то тоже тебя спросил. Я не как ты сказала. Мистер Барк, помоги, смотри, Ой -ой. какой он страшный. Это злодей или герой? Это злодей. А он злодей! Я у него Нет, вечно это... попросил телесу. У него веном, но, конечно, его силы искажены. И что, Роли? мы не вечно будем стоять? Может быть... Мы. Ну ладно. Тогда... А где Хорошо. этот? А персики мои. А, это Балгу. Стой! Стой, Где этот? Он пропал! Мне нужно поговорить другим. Я не почепаю, он пропал. Где он полагает. Дождусь, когда он придет. И что нам делать с этим? Неужели ты пришел? Ой, Нет, кто? Я Винтер Куфен. Младший брат Люки. Люка уехала обратно. Погас, Погас. Да, используй Погас, свою ага. скрытную силу и заблокируй Ни, все порталы. Ага. Хорошо, блокируй народ. А, это... В этом городе а, блокируй, все блокируй все блокируй. Я тебя блокируй. не слышу, тут слишком ты шумно. Порталы заблокированы. Молодец. Порталы заблокированы. А ты <рыхлёк> кто? <рыхлёк> 5. Ну, прикольно. ну, у меня осталась моя волшебная нора. У клевера будет. половину сил уже работает, не работает. Одни из самых сильных работать уже не будут. Обалдите. Молодец, с его скрытная сила. Скрытная сила. Наверняка. Нет. У него же есть точно такая же скрытость. Нет. У зайца другая скрытная сила. Это Лайка. два разных талисмана. Сила одна, а скрытная разная. Лайка. знаешь, я видел клевера. Я могу помочь вам Кто? Я знаю, я видел, где клевер. Куда он спрятался, он так трансформировался. Он передыхает. Я могу помочь вам найти его. Почему я не он уверен? Просто... А почему ты мне рассказываешь, а вдруг ты иллюзия или какой-нибудь а? еще Синтимонстр? Ударьте меня! Ударьте меня! Да. А если ты сентимонстр? Сейчас Я нет. Я как я могу быть сентимонстром? Можете катаклизм не применить? А... Нет. Ты, если ты не сентимонстр, то ты. Умрешь. Ладно, ты пойду ты к своему родному Неверяту Адриану. Привет! А как вас... а как вас меня зовут... зовут... Меня зовут Мистер Баг. Кролик, что ты сделал? Почему ну, мне говорят, что все поезда в этом мире перестали работать? Ты мне понадобишься, вижу, ты хоть толковый пацан. Порталы не работают. Ну Чё, да, а уехал, но не доверил мне талисман-змеи. Видимо, собрал а? его с собой. Нет, а, талисман змеи. А, меня. Если нет, а, просто... ладно. Ладненько. Ладно. Как тебе там биндер? Какой-то куфен. Так, да. Вы... да, какой бы тебе дать талисман? Ой, Да. А кто там живет в этом доме? А а в каком именно? Каком именно? А, да. Челы. Обезвеживание нет, веном нет. все такое там. Ну разберешься, прочитаешь инструкцию. Хорошо. Я с мед. Ага. Привет. Привет. Эм, не подскажешь, где я живу? А. У меня память отбила, я не помню, где я живу. Там живешь? Прощайся. Да, да, а покажи комнату, пожалуйста. Нет. Почему? Нет. Странный какой-то. Не входи даже, не смей. Олег знает, где он живет. Что-то тут не так. <рёх> Яд! Как ты мог? Обманщик! Как ты смел! Ай-яй-яй! А? Беги! Ты же трансформировался, ты... разве бегите. А, О, у него был я. шанс забрать у меня талисман, но он этого не сделал. Он странный, берегись. с той У меня 47 минут до трансформации. Беги! Хорошо, я прикрою тебя. Я же говорю, Бак, ты не знаешь мои мотивы? Мне не нужен твой талисман, мне нужен павлин. Я тебе да. не дам, павлин. Лучше на меня жалко. Так, лучше просто иди, победить. А то будешь без Очередные мотивы. Трансформация, Тики. Тики, ешь. Кушай, кушай, Тики. Тики, давай. Так, все. Полен, полетели. Нет, Не заберешь талисман кролика. Мне... Закрыли мне ногу. Феликс, ты уже проиграл. Твой... Твои порталы уже не работают. Способность кролика их закрыла. Я тоже способ их раскрыть. Нет. У зайца другая скрытная сила. Зайца-то да, но у меня же есть еще на секундочку талисман паука. Это не закроет Вена. На ну что, бак? Хочешь? Я за Собак не может. Собак не ложь, ложь, ложь, ложь, ложь. Ложь. Только я разделяю его и его талисман. А Нет. Ты... беги. Допарь, Давай на него атакуй. Нет, Надо... Я его отведу пока. Я не могу. Надо я тебя съем... отвезти. Все, а пусть ты будешь -о -о -о. стоять. Мне покормить сквами. Ну ладно, Жук, тебе повезло на этот раз. Жук, тебя спасут. Разделяй. Он бы трансформировался. Все. Вот это обалдеть. Я от тебя отзываю. Ну вот и все. На такие Надо случаи быть. всегда Хорошо. отгоняйте его, либо меня. Хорошо. Хорошо. Прощайся. Я иду олицетворение. У ну, него олицетворение. Он притвол. Я да? поймаю жука или поймаю кролика, чтобы забрать его на чудесный камень чудес. Так, не... А Бамблби уже здесь? А где Ты злодей? Ты не он, он, он использовал талисман какой-то. Я Бамблби. Я без понятия, где находятся все супер так что давайте Пошел. везде. Не тот. супер давайте встретимся на базе. Где я? Дракон воздуха. Яд. Дердл. Это кто? Ты мисс съешь, Я Бамблби. Бамблби, что непонятно? Бамблби и черепашка. Так Но, принципе, Я, он опасен, быть, если... особенно талисманом. Можете называть месье? Эээ, погодите, у меня проблема, у меня небольшая проблема. Мне надо на У меня болит нога, очень сильно. Кролик, Где он лежит? Кто это кричит? Это я, Адриан. Адриан, это ты? Что у тебя происходит? Давайте отведу. А где? У кого проблема? Пойдём. Какая ловушка? Так что держитесь от него подальше. Это может опять быть иллюзией или что-то другое. Но если что. Я не два дряна и кто из кого парализовать? Ой, Опа. Это был мираж. Настоящий, да? Нельзя никому доверять. Да, нет, я даже самому себе, даже тебе, даже не строга, галчинь, по-моему, я могу разблокировать, что мне нравится. Так, окрепи, так, но вроде иллюзий пока нет. Я Не трогаю бедных людей! Ой, где он? Это опять иллюзия была. Беги отсюда, тебя тут убьют. Тут угодно может быть иллюзией. Где он? Он пропал. Он так использовал ветреного дракона и ушел. А если у меня есть одна Так, а что если... Где же это? Кто там? Он? Привет. Фейк-щупу. Перебнали. о о ладно, я. Иди сюда, ладно. герой. А какая, а какая твоя сила? А куда ты делишься? Ну, Выбирайся с ним в одной ком коморке. Так, Но он Grill. использовал свою силу. Это клевер опять. <т halve incoming> да. Так не знаю, мне не надо ломать. Я уж. Нет, ты не используешь переболок. Ты не используешь переболок. Приветики. Ты не используешь переболок. Становится. Член? Да, но я не нуждаюсь в зарядке. Да, так несчастна. И я сейчас... Чела да. могла бы обездвижить его. Обездвижил уже. Но он Она... двигается. Он не использует эти драконы. Значит, плохо. А полетел. Полетел. Не я уже использовал дракон воздуха. Прощайся. Да, стой, мистер Багаш, ничего. Не, не, не заберешь. Давайте. Он меня не обездвижил, он не сможет забрать. Если тебя обездвижут, то может, я могу тебе. обездвижить. Он тебя никак палатить. не обездвижит, он не полен сейчас, он какая-то дурочка. Но да, он... он даже свою силу не может исполнить. Он, пока не знаю. Подожди. Он Мне надо ли ли других. Погодите, На так хорошо отмениваться. Погодите, я до того шармируюсь. А ты можешь Если поменять там тебя? Я могу отменить этот яд? А возможно. Возможно. Это Нет. может быть скриптосилы. Ага. На. Я... Если что, у тебя в панцире. Они оба. Ой. А как она двигается? А, ну, меня же... не у меня не болезнь, завал. Рализовал, у меня как Нет, пропал. я же двигаюсь. Мистер Баг, бежим. Бежим лучше, правда. А они использовали свои вены мы. Они могут использовать силу только один раз, но я ее не использовал. Он применил силу быка. видимо. Никакой кролик мне не помеха, он не может закрывать порталы, поэтому. Он закрыл порталы. Как ты это получилось? Размерения нет. А как ты двигаешься? Размерения. Ну ходи в По Размерения, может ты и можешь ходить. Но тебе там тоже садут. В лоб Ну если ну, я обидел команду бражников Представьте Ну поверь представьте Ну их можно много чем победить Поверь Так что До свидания Бражники а... не особо сильные а, Стой Мистер Бак Он исчез прям Ба... Да нечестно. Полетела Ты где? Дома Ой, доме. И... На доме. Адриан. Да. Э, так вот, э, я тут понял, и он может объединить талисман паука и зайца. И тоже и... во времени и по измерениям. Нет, он сможет трансформироваться. Он может только по измерениям. Ну, закрыл, закрылся. Же... Я... Зайц не может активировать. Он может вычислять, но, но он не может активировать порталы. Ты их закрыл. У Хорошо. него другая способность. Открывать он не умеет их. Он может только переходить. Я пойду на базу. Я... Туда, я должен заставить камера склониться на этой силу. Ролик, будь аккуратен. Где же этот слабый чел на блек? Я, черный... я. солнце. Свидания. Вы не победили. Мы тут пойдем. Давайте потом. Ну что тут? Олег. Я не могу. Я не, не знаю. знаю, кто? Ну шоп, этот заяц, кролик, плевать, да чтоб ты повалился? Я не могу. Я доехал. Что такое? Пытаешься меня обмануть, Феликс? Ай, да больно, какой Феликс? Я Олег, вот Олег, Олег, Олег Коневский. Почему у тебя Олег? красная одежда? Тем более Олег тут уже был, да, по-моему? Я, если не ошибаюсь. Есть. Может, его в панцирь а, да? положить? Я все сегодня... не. А что такое? Может, тебя в панцирь положить? Ну, За ты... Ладно, пошли. Поговорим дома. Какой-то он странный, на самом деле. А я сегодня приехал. У тебя есть один насекомый жук, который под кроватью у тебя живет, который прячет твою магическую коробочку. У меня нет, нет магическая коробка. Коробка волшебная. Я спать не могу. Не буду тебе ничего рассказывать, сам поймешь. А, если появлялся какой-то фейк, человек. Не появлялся. Ла-ла-ла, рассказывал, где Олег живет. Попугая. А? Тело попугая, Элисман попугает. руя тело, поглощать и превращаться, превращаться в, в друзей. Uh -huh. Все, пока, господи. Да, мне волшебный кустика волшебный, знаешь такой хвостик индюка. Спать. И сейчас индюка, дай я пойду да. спать даже.